Всем привет, на связи Мистер офицерки и сегодня мы продолжаем играть в игрушку Ori and Will of the Wisps. Итак, остановились мы в прошлый раз вот на этом месте, и давайте, давайте посмотрим, что нас ждет здесь, в этом районе, куда мы попали. Тут кит, типа он нас куда-то перевезет, не перевезет, не совсем мне это понятно. А, вот еще наш знакомый ток, давайте с ним поговорим. Взгляд кволока пойдет лишь на достойного. Ну так гласит легенда. Это, конечно, не кволок, а просто статуя. Да, и глаз у нее нет. А раз так, о каком взгляде может идти речь? Тоже мне легенда. Эх. Нажмите их, чтобы поговорить с током. Ну, давайте еще поговорим. Великий Кволок – это никакая не легенда, он и впрямь существует. Когда свет покинул его духов и начался упадок, Кволок не опустил руки. Вскоре в лесу, где жили Моки, стало слишком опасно. Если бы не Кволок, им бы просто некуда было пойти. Потому они зовут его своим хранителем. Благодаря ему, упадок сюда пока не добрался. Но это пока. Так, давайте глядеть, что тут мы можем сделать. Можем нажать и... И прощай вода. Отлично. Это очень-очень классно. На самом деле, так, подождите. А где я? А, понятно. Давай, что ты сейчас скажешь. Странно. Буквально секунду назад вода здесь неопределенно была гораздо выше. Нынче другого и не жди. Все меняется. И меняется к худшему. Эх. То есть ты говоришь, что... Это стало тут все хуже, да? Ну, не знаю, не знаю. Для меня так получше всё стало. Так. А если стало для меня получше, значит я, наверное, тут... Могу попрыгать ах ты гадство какая-то хрень тут падает на меня понимаешь ли а все да я теперь так не могу туда прыгать так я здесь а выше но ну, выше мы тут никак не можем Ух. Uh. Так, а если мы как-нибудь тут вверх подзаберемся и... А, не дают нам Y. Ух, uh я. -huh. Здесь все плохо, да? Mm. Так, мы можем вниз сходить, посмотреть, что там есть. Аккуратненько смысле ты прям так меня будешь ранить а я ей так делать так ну тут какой-то у нас умение будет да это полагаю чё блин пофигу офигеть реально пофигу нажмите x чтобы поглотить свет так тут у нас чё большие Нифига не будет. Так, ладно, давайте попробуем. Не, они дают нам туда подзабраться. Ну, давайте поглощать свет. И смотреть, что нам дадут за это. А дадут нам за это... Дуга духов. Вы освоили новое умение прижить его кнопки. Ну, давайте попробуем подвязать все это дело реально. Так не знаю бишка и игрекашка что-ли на а ашку но мы прыгать тогда не сможем световая стрела эти вместо вместо той да опа а теперь это стало работать да Ай Я понял Таек, макарек Все, я пошел вверх Станьте от меня Ах ты, шкацкая фигня Офигели совсем букашки эти но, блин, находясь на этой штуке мы не можем ничего сделать, к сожалению так, ну что я хочу сказать вам беда ну, не такая большая, но эм... Интересно. Есть контакт. Так, сейчас тут гадость, да, летает. ой, -ой, -ой. Живем, живем. Так, тут у нас попрыгушка еще есть. Так, тут опять же мы можем якобы сюда зацепиться. Блин, тут зацепов, да, куча, я так полагаю. М -м -м Там вот стрела, как ее, че, кого. Ай-яй-яй. Тут понятно. А, все, я понял, мы будем крутиться. Вспомнил я этот секрет. Опа. То есть нам нужно прыгнуть, стрелять туда. Ай-яй-яй-яй, как все плохо. Так. Ай-яй-яй. Ну что ж, я... Не получается? Пока что. Сейчас пронравимся, расстреляемся. Давай, крутись, вертись. Да шоп тебя. Ты, ты что творишь? Ай-яй-яй, ну все, я понял. Будет немножко тяжко мне. А, нет, все, да, вот так вот просто. Стой, стой, стой, стой, стой. Вот здесь вот лучше. Оп. Каменный глаз. Этот предшитливый камень в виде глаза идеально войдет в каменную глазницу. Спасибо. Но тут мы, к сожалению, сделать ничего не можем. Поэтому... Поэтому падаем ниже. Здесь берем якобы. Так, я понял. Давай, встань уже тут. Ай-яй-яй. Есть контакт каменный глаз пришел для камень и глаза идеально войдет каменную глазницу ну что ж мы взяли два камня а, вопрос где у нас эта глазница да глазница где же ты глазница тут еще всякие приколюхи да, которые мы не собрали которые желательно бы пособирать поэтому вот пойдемте за ними ой Никто же не знал, что так все плохо будет. Так, и тут еще у нас ниже что-то есть. О, нифига, я крутой. А, ну я понял, что там есть. Стоп. Ну да, это лифт. Теперь-то мне понятно, что там в прошлый раз пряталось. О, -о, -о у нас с хипешкой вообще все печально, да? Так, тут прям вниз лететь. Ух ты ж, ё. Ух ё. Ба, я чуть не того. Там какая-то чушня висит. Так, что-то вроде упало, там разрушилось. Ах ты, гадская фигня. Ай-яй-яй, ну ты чё отклоняешься? Ладно, я понял. Пока не судьба. У Кани судьба. Так, что мы можем еще здесь раздобыть такое такое Классное. Прекрасное. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а туда нам как попасть с вами? О, нас там уже ждут. Ах ты гад! Что ж за безобразие такое? Что ж наши простые какие-то жучки-паучки хотят прибить? Но не коже так делать. Давайте заберем. И опыт, который нам возможно хорошего так пригодится да? Но мы пошли не в ту часть Не в том направлении Поэтому придется все-таки вернуться И сходить туда, где мы не были с вами Тут смысла выше идти нету А, где мы с вами не были, да? Тут все закрыто Прекрасно Так, успокойся. Пока не надо вращаться. Так, я за ХПшкой. Я за вот этой прекрасной штукой. Ай, не долетел. Ну и ладно. Не хотят нам сделать так, чтобы мы долетели. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Тут вопрос... Ладно, мы пошли тогда в ту сторону. Отлично. Куда я стрельнул? Зачем я стрельнул? Так, давайте попробуем все таки угу, Сюда мы не сможем, да? Так вот прям. Так, а если с этим прыжком... С этим прыжком мы можем... держись Ори. кипешка тебе не по-любому не помешает поднимайся ты да вы серьезно Я понял, что это херня полная, которая не принесет нам никакого счастья. Так, М -м -м, если мы здесь, то вниз, да? Я понял. Ага, вот этот монументик. А, мы походу Ничего пока не сможем сделать, потому что у нас нету третьего шарика. А где мы можем взять третий шарика? Ах ты ж гадство. Подниматься вверх придется. Сюда мы куда-то никуда не можем вниз уйти. Странно, конечно. Как вот это тут вот... трухлявая. -а, а, вот оно что. Ну нифига себе, я как должен был это понять. Хе. Интересно. Там, значит, не ломается, а тут все поломалось. Я понял. Игра, ты, конечно, ждеваешься надо мной. Так, тут нам говорят, прыгай, друг, Ори. Держись, и тут вот вроде как снизу какая-то ерунда есть. Ай, да успокойся ты, я вон хочу он ту штуку забрать. Ее, большой сосуд с духовным светом. За духовный свет можно уметь и узнаем ком их, во все возможные предметы и улучшения. Потеряли хипешку, но. Взяли. Классную штуку. Фу. Так, а тут у нас вопросик, да? Тут вопросик. О, тут еще у нас что? Вкуснятичка, да, вверху? Прикольно. Так, вопрос. Собственно, что мы делаем-то? Ой. Ой. А ч не можем? Ах ты ж гадство. Вот это попандос. Тут это гадость, то есть нас сразу, походу, прибьет, да? Ой-ой-ой. А ему пофигу, смотрите-ка. Е, yeah, бэйби. Горлекова руда. Опять же, нам мастер вкуснотишку может сделать. Так. Руда взята. Тут интересно. То есть поплавать придется хп потратить, так что ли? А нет, смотрите, дают нам тут постоять. Какой-то еще камушек есть. Блин, и как нам туда попасть? Е, е! Фрагмент ячейки энергии. Вы нашли фрагмент ячейки энергии. Пощите еще один, и ваш максимальный запас энергии увеличится. О, спасибо за энергию. Ай! Ай, да что ж ты творишь? Прям вообще. Пье. Так, а там, куда мы сможем прыгнуть? О, о, о, о, о, о, о, то есть и вниз можно было, и сюда, да? О, таким образом мы сейчас вылезем, да? Ну давайте тогда это чуть позже сделаем. Нам значит нужно здесь поб... погулять еще. Так. Гулять. О, тут у нас энергия встретит. Давай. Я тут. Я тут. Вот ты прыгай там. Хотя нам что, энергия нужна тут? Еу, yeah, еу, yeah. фрагмент ячейки жизни, потрясно, у нас теперь больше хипешки, так сейчас еще очечки тут возьмем и, здрасте, Фу. Фу. так а тут то как нам туда вверх попасть, блин интересно, Блин, я думаю, знаете, что тут хотят нам сделать? Я думаю, вот такую нам шнягу хотят сделать. Блин, да хоть меня задевать, а. Все, энергии нету. Это очень плохо. Как мне туда попасть-то? Есть. Контакт. Собрали энергию. И это глухая стенка, поэтому просто берем отсюда и уходим. Так, значит, преследовать будут. Так, наш выход. В смысле, нам пофигу? Нет, нифига не пофигу. Так, попрыгаем. Фу, как-то было непонятно. Эм.. Блин, бишку никогда не жму, чтобы хипешку нам. Эй. Не стрельнуть. Чернильное святилище слух разведан. Так, вот отсюда. Да что ж ты такое-то? За существо не можешь долбануть по этому месту, да? Нажмите, чтобы пойти боевое святилище. Ой-ой-ой, боевое святилище. Чего-то я не, не знаю, что это за место. Я пока, скорее всего, не готов к нему. Хотя... Сейчас зайдем. Но прежде нужно прям... Прям подхилиться. Это чё за гадость? Ой-ой-ой. Серьезно. Вот это гадости тут, и творятся. Да ладно. А с этой стороны мы можем все разбить. В смысле пофигу как так то Ага, я понял вас что сюда надо как-то пробираться их и простым игреком мы не сможем это сделать мы сможем сделать это только вот этим Давайте на бэшечку назначим, что ли. Ай-яй-яй. Нифига я там зарядил. Все, больше я так не могу зарядить. Блин, туда мы пока не можем попасть. Это хреново, на самом деле. Может как-то можно все-таки. Ай, нифига. Нифига плохо дело, очень плохо. Блин, плохо. Почему мы не подлетаем, как я бы хотел. Эх. Печалька. Давайте подождем немножко и. Сколько там рез-то этой. О! А, те типа пофигу, да? Я понял. Блин, непонятно пока, как мне туда пробраться. Эм... Все четно. Не, не цепляю. Бесполезно. Вообще бесполезно. Ай, даже поранился. И пофигу. Здравствуй, сохраненница. Но игра тут к чему-то готовится. Прям видно. Что неспроста тут все так. Не, вообще никак. Вообще никак. Так, ладно, я пошел дальше. Раз игра хочет, чтобы мы сюда зашли. Давайте сюда зайдем. Успокойся. Угу, мунись. Так, о, это понятно. Я представляю, как тут на сложном уровне все это происходит. Ватные. Ватные. Вы ватные. Ой-ой-ой. Успокойтесь, угомонитесь. Я не хочу так. О, это то, что мы ищем. Улучшение ячейки для осколков. Теперь вы можете одновременно использовать больше осколков. Чем больше улучшений для ячейки осколков вы найдете, тем больше осколков сможете использовать. Вот офак. Вот офак. Так, я понял, что тут бред бредский. Так, ебешки я пополнил. Манку тоже надо взять. Будет манка, будет сила. Блин, но ну это не то. Не то, чего я ожидал. Я думал, тут будет третья штучка у нас. Но нет. Давайте попробуем еще раз. Нажмем. Поменяет это что-то? Нет вообще. Ах ты, гадство. Получи. Стрекоза. То есть, пофигу, да? Узбагайтесь. ужалюсь -то. Пока. Okay. Пока. Okay. Так, о, тут просто опыт, да, буду давать. Ну, прикольная аль альтернатива. Я понял. Спасибо. Будем знать, что будет, если мы уже прошли и такие. Ой. А мы тут вроде и не были. Так. Забираем хипе. О, нас ждут тут. Вот коза. Ох, нифига ты какой. Но возник жук. Все. Нам не страшно теперь ничего. А, что мы... Да не, не надо мне карту. Я бы хотел да серьезно я бы хотел не то не то не то не то карту б я хотел понять куда нам тут можно шлепать блин попробовать еще раз туда подняться может получится. но я конечно не уверен что может получиться да тут оказывается еще у нас есть так такое место Интересно. И, кстати, непонятно, что у нас вот здесь вот Но у нас действительно вода ушла или нет. Вот такие вот дела. Дать попробуем еще вверх подняться. Глядишь, сейчас мы смогем это сделать. Ай, да ты брось ты. Нет. Да нет, ну, ну ты что Давай, давай, Вори Мы обязаны это сделать Ай, ты гад Последний рывок И будем, походу, заканчивать Так, не то Нет, нет, нет Так, О! А вот это интересно было Блин, как мы, как мы, да чтоб тебя, ори, калмане Е, yeah, бейби. Я не знаю, что это за штука, но... Вау! Вау! Вау! Вау! Она сохранят здесь. Да грибы и зеленые я чё как сейчас перемещаться то буду обратно епт ж хоп и все кайш. отлично нам дали побольше хп О, грибы грибы отпустите меня гриб чертовы грибы. Одна ошибка. Да чтоб тебя. да. Пустите меня. О, хп хоть побольше. ой ой Извините, я убегаю. лучше так постреляем так тут по ходу эта гадость тоже здравствуй ах ты гадство еще и бомбануть решила все мы открыли прекрасную ту штуку и давайте уже в следующий раз поймем что это за место ну и что нам вообще там дадут? Так, тут я бы хотел на бэшку вот так вот сделать. И мы сейчас вот так сделаем. И максим за максим свое хп. Вот. И на бэшку все-таки поставим вот это. Что ж, давайте на этом сегодня с вами закончим. С вами был Фисерк. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока. До следующих встреч в этой прекрасной игре Ори.